Так, всех приветствую! Сегодня маленькая такая распаковка, но она относительно тематическая. Заказывал я их вроде как на Zoom. Но все равно, приходите по ссылке в описании, там будет ссылка на Крэшбэс-сервис, который помогает, упрощает... Теперь всё возвращать Так, у меня держатель для телефонов на велосипеде. Вот такой он. Ну, в принципе, я ожидал, что будет хуже. Запаха вообще нет. Стоил он там буквально какие-то копейки. Крепится довольно крепко. Да, сейчас попробую телефон. Так. Смотря на то, что у меня там содержимое, всякие маттские карточки крепится он довольно-таки хорошо не знаю так он должен быть или нет надеюсь что так вот. плюс он еще крутится вокруг своей оси. то есть можно так поставить горизонтально вертикально давно хотел приобрести такую штуку ссылка будет в описании очень удобно кстати и надежно да, жалко телефон разбивать так, ну и вторая посылка вторая посылка у нас походная почему-то две. почему почему такое большое. Это медицинская сумка. Сюда можно сложить все необходимое. для похода, да не только. Что она из себя представляет? Зачем мне две Я не знаю. Ну ладно. Тут, тут все на картинке. Ну, я думаю, так запаха никакого нет. Кстати, такой есть немножко запах свежей ткани. Открываем. Молния хорошая, очень хорошая молния, что мы имеем. Два таких отделения. Сюда можно что-то положить. Еще одно отделение. Сюда, как показано на картинке. Сюда тут. Типа таблетки можно отдельные. Сюда. Ножницы. Вот на можно лучше показать. В принципе, очень хорошая, хорошая сумка медицинская. Теперь я ее заполню необходимыми таблетками, пластерами и прочими необходимыми медикаментами. И покажу, что у меня будет не храниться. Вот интересно, мне что-нибудь вверху Тоже сумка, да? Вот реально, еще одна, <связываем> такая же. Вот. Ну да, я почему-то заказал две этих сумки. Может какая-то скидка была. Сумка стоит на 250 рублей, где-то так. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, вот. И тоже жума, вот держатель для телефона. И я его заказывал за баллы. Да, товар за баллы. 207 баллов он у меня обошелся. Вот такая мне распаковка сегодня. Мне кажется, вполне полезная. Две очень полезные вещи заказал. Так как я все время на телефоне. Иногда нужно так, чтобы по другой был телефон. Или карта там. Вот держатель. У теперь есть. Помогу я хотел. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. И переходите по ссылкам.